венец безбрачья это еще что такое венец безбрачья это особая энергетическая структура которая находится в виде свечения на животе у женщины вот так пупок и вот так вот Вот такая, вот так пупок и вокруг пупка. Помните, я когда-то говорил. Представляйте бублик. Вот если женщина каждое утро просыпается и вокруг своего пупка представляет бублик, который светится огненным цветом вокруг пупка, то она ломает то, что называется венец безбрачия. Как это проявляется? Есть такие женщины, которые даже переспав с мужчиной не привлекут мужчину. А есть такие женщины, которые, с которыми мужчина начинает общаться или встречаться и не хочет с ней лечь в постель.